Здрасте, здравствуйте. Хочу успеть заказать у вас столик. Успеть до чего? До свидания. До свидания. Подарили хрюшки, пряники и сушки. Рада, хрюшка. Хрюхрюхрю! Хрю, хрю. Вас, друзья, благодарю. Рада, хрюшка, хрю-хрю-хрю. Вас, друзья, благодарю. Киски. Mm-hmm.